Наш дом был одноэтажный, деревянный, доброт наш штукатуренный не производил впечатления обшарпанной лачуги. Вообще в переулках между Трубной и Сретенкой одноэтажных домов было раз-два и обчелся. Пристройки не в счет. На Трубной между Колокольниковым и Сергиевским переулком стоял одноэтажный предельный цех какой-то артилия. В Пушкарском переулке напротив клуба глухонемых Помню какие-то одноэтажные склады под огромными висячими замками. А вот жилые дома... Второй татарский флигель нашего 14-го дома был двухэтажным, деревянным, со штукатуренным первым этажом. История нашего жилища достоверно мне неизвестна. Я в молодые годы собрал несколько версий, но документально неизвестно ничего. Дом наш в четыре окна в колокольников, Два наши, когда по деликатным причинам отец спал в теплое время на обеденном столе, его ноги высовывались в окно, и знакомые здоровались с ним, пожав ему ступню. Напротив снесенного ныне 11 дома был явно выстроен для небольшой семьи, и по одной из версий был куплен моим дедом для баб Мани, ожидавшей моего отца. После революции бабушка уплотнили кухню, перенесли из комнаты Лен Михайловны в коридор, и когда меня из Верхней солды перевезли в Колокольников, в доме жили четыре семьи. Кроме нас дядя Миша с тетей Аришей, дядя Федя с тетей Мани, и Елена Михайловна с Александром Ивановичем все без детей. Елена Михайловна старый медицинский работник, она была медсестрой, приблизительная ровесница бабы Мани, 1894 года рождения, была неизменным инициатором всех склок, дрязг и стычек в нашем коммунальном обиталище. Она была неутомима в поисках поводов для столкновения с нашими родителями. Ей, как медички, не нравилось, что баб Маня и мама носят наши следы горшки из комнаты в уборную через кухню, но ведь другого пути не было. Ее раздражало, что нас следы моют в кухне-коридоре, в непосредственной близости от ее кухонного стола. Но где воду грели, там и мыли. Она утверждала, что баблида, когда она ей раз ночевала у нас, отливает у нее керосин из кирогаза, что было по существу гносной клеветой. Когда в 1949 году в наш дом провели газ и установили в кухне-коридоре четырехкомфорчную плиту, Лен Михайловна заявила, что их с Александром Ивановичем комфоркой никто не имеет права пользоваться, даже когда их нет дома. Жильцы, чаще других мама, конечно же, пользовались следствием, чего были грандиозные скандалы. Александр Иванович ставил на свою конфорку 10-литровую кастрюлю, а когда вода закипала, он выливал ее на улицу, отчего зимой рядом с входной дверью нарастали долбы льда, что вызывало всеобщее неудовольствие, и ставил кастрюлю заново. Количество пакостей, которые соседи по коммунальной квартире могут причинить друг другу, начиная от хрестоматийного плевка в суп и заканчивая смертельным отравлением, ограничено только их фантазией житейскими и техническими навыками. Елена Михайловна и Александр Иванович своей запирали на маленькие висячие замучки, а для одной особенно ценной посудины Александр Иванович, весьма мастеровитый слесарь, соорудил центральный замок со скважиной для ключа в ручке, в крышке. Вечными грушами раздора были две тусклые лампочки в коридоре и в уборной. Высчет, кто сколько должен за них платить по сложной системе коэффициентов, Придуманной Еленой Михайловной было практически невозможно. Елена Михайловна ввела обложение за забывчивость, требовала, чтобы родители платили с нас, за нас с Лидой, хотя мы до определенного возраста уборной не пользовались. При ничтожной цене на электроэнергию вся сумма за месяц гроша ломаного не стоила, но и отец, и мама, и Федор Яковлевич, дядя Миша, не говоря уже о зачинщиках этой бузы, замозабвенно орали друг на друга часами. Я теперь думаю, что это происходило по причине всеобщей изношенности нервов, скученности, подспудного ощущения ненормального устройства жизни и быта. Через несколько дней, когда всеобщее возбуждение спадало, плата за лампочки, рассчитанные до тысячной доли копейки, округлялась и сдавалась сборщику, ужасные угрозы забывались в силу их неисполнимости, наступало хрупкое перемирие, и все жильцы сходились в комнате дяди Миши, где было просторнее, чем у остальных, за петухом и лотом. Надо заметить, что и дядя Миша, и Лена Михайловна всерьез рассматривали игру как подспорье для семейного бюджета, хотя ставки были копеечными и выигрыш за весь вечер не превышал 10 рублей. Илья Михайловна играла расчетливо и точно. Но Александр Иванович, умственное равновесие которого было разрушено ежедневными упражнениями с замком, о чем немножко позже, проигрывал с избытком весь выигрыш жены. Дядя Миша страдал из-за проигрыша ужасно, бледнел, задыхался, но держал марку и говорил что-нибудь залихватское, вроде снег пошел". Дядя Федя путал карты, бросал их сразу по три и во время сдачи успевал добрать, как он выражался. Тетя Арина все время смотрела на мужа. У них была система тайных знаков для передачи ценных сведений о том, что у кого на руках. Тетя Мани но ну, раз заменяла мужа, ушедшего добрать и не имевшего уже сил вернуться. Но как оживлялась игра, когда в ней принимала участие баба Лида? Какими красками она расцветала? Баба Лида, не стесняясь выражениях, обличала преступность говора Миши и Ариши. Козни Елены Михайловна требовала еще раз снять колоду. Предъявление мальчиков проверяла, проверяла счет, который всегда вел дядя Миша. Поймав однажды Елену Михайловну на она подозревала ее всегда. Елена Михайловна отмечала ей тем же, игра становилась нервной, никогда, впрочем, не переходя в потасовку. Но мама играла сосредоточенно, а отец легко и, принужд... и непринужденный. И часто выигрывал, вызывая тем не столько зависть, но и обвинения в нечистой игре, ничем не обоснованной. И так до нового толковища. Вопли, угроз, хватание за грудки... Баба Мани, узнав об очередной склоке затеянной, Елена Михайловна философски замечала, «Ничего не поделаешь, она же полька, посеяв в моей душе семена стойкого недоверия к полякам, как народу вздорному, сварливому и коварному». Немного повзрослев, я понял, что этот подход все, все женщины, все мужчины, поляки, евреи, чеченцы, интеллигенты, рабочие – не имеет никакого смысла и совершенно непродуктивен. Только все евреи, как один богоизбранный народ, но я и в этом сомневаюсь. Однако баба Маня утверждала, что все женщины плутовки, и вот здесь стоит задуматься. Александр Иванович был великорусский липовый инвалид. Он утверждал, что на учениях упал с лошади и получил контузию всего тела. Когда он на шлепанцах шлёпан ногу и в галифе, мыл в коридоре над раковиной бритую голову и могучую шею под ледяной струей воды, отхыркиваясь как морж и пританцовывая, а потом выпивал натощак граненый стакан водки, то вряд ли он выглядел как образцовый инвалид. Не то, чтобы инвалиды не пили водку стаканами. В шалманах они только это и делали, что заливали в себя беленькую. Но вот чтоб такая шея или бритая башка по полчаса под ледяной водой, сомневаюсь. Александр Иванович слесарил. Кому ключ, кому кастрюлю залудить, кому примус или велосипед починить, какие коньки приклепать, пилу развести, ножи поточить. Это был заработ, который почти весь пропивался. Но истинной страсти бывшего кавалериста были замки. Только то, что запирать большинству граждан было решительно нечего, не позволило Александру Ивановичу разбогатеть на оригинальных замках собственной конструкции. Один такой он поставил на дверь своей комнаты. Замок был врезной, черный, лоснился от смазки и напоминал маузер. Работал он щелкая и лязгая безотказно, имел могучие цилиндрические ригели, и вскрыть его было сложно даже изобретателю. Соседи, заметив, что Александр Иванович сильно под мухой, примастившись на низкой табуретке в очередной раз, выковыривает замок, и дело идет к завершению, участливо спрашивали. Дверь захлопнулась. Да я сам ее, контуженный артиллерист, не выбирал выражений. Он извлекал замок, брал ключ, ставил замок на место, все было готово для жестокого развлечения, и кто-нибудь из жильцов между делом интересовался, да как же это случилось. А вот так Александр Иванович шел в комнату, клал ключ на стол и объяснял, ключ на столе, а я, мудак, вышел и чопс, он для наглядности наотмашь захлопывал дверь. Соседи веселились и злорадствовали, а огорченный экскавалерист шел в сарай лечить душевные раны хлебным вином. Но апопеоз этого развлечения наступал, наступал тогда, когда Александр Иванович напивался до положения рис и уже не мог отвлечь замок и впустить свою медузу горгона в комнату. Это был последний день Помпеи. Садом и Гамура, как говорил Бабмане, и прибавля. А Ларчик просто открывался. Дядя Миша и тетя Ариша держались в везде и всюду статистами без слов. Оба неприметной внешности, и оба старались стать еще неприметнее и слиться с неживым фоном. Дядя Миша был премудрый пескарь и трепетал молча. Его единственный клемм для разговоров была погода. Дождь-то какой! Снег, мороз, ветер, жара... Но, видимо, это он считал политически опасным, сомнительным и предпочитал помалкивать. На бурных коммунальных собраниях по вопросам жировок он отделался междометиями «но-но» или «но-да» или «саркастическим» «ха-ха». Он не пил, не курил, не выражался, не включал радио, ничего никогда не читал в кино, не ходил. Он любил смотреть в окно и греться на солнце. Даже замечания он делал мне неопределенные. «Ты, Юра, того, смотри в оба». Но именно он стал несостоявшейся жертвой смертоубийства в нашей квартире. Следуя наставлению дяди Миши, я смотрел в оба и заметил, что наша печь стала потреблять заметно больше дропа и угля. Объяснение этому могло быть только одно. В свое время дядя Миша отказался от услуг нашей голландки и перестал выдавать свою долю дропа То есть он, конечно, пользовался нашим теплом, так как тылы нашей голландки грели стены его комнаты. И он решил, что будет отапливаться бесплатно на наш счет. Но дымоход, ведущий в свои коморы раскаленного воздуха, он собственноручно заложил кирпичом. Отец сразу догадался, что премудрый пескаль как замуровал, так и размуровал пазухи и вызвал дядю Миша для объяснений. Тот позвал соседей в качестве третейших судей, на что он рассчитывал не понимаю. Дядя Миша, забравшись на стремянку, вскрыл короб. Внешняя сторона кладки была цела, но когда отец потребовал снять короб целиком, стало ясно, внутренняя часть кладки разобрана. Отец молча ударил ногой по стремянке, дядя Миша полетел на пол и картинно раскинул руки, подобно оперному Ленскому, не подавая признаков жизни. Тетя Ариша завыла, дядя Федя Александр Иванович схватили отца за руки, а Елена Михайловна метнулась в свою комнату. Пискарь, казалось, склеил жабры. Однако на нашатырный смерть Елены Михайловны вернул дядю Мишу к жизни, он просто упал в обморок с перепугу. Злоумышленник покаялся, предложил отцу распить мировую, отец пил, а дядю Миша символически пригублял. Тетя Ариша разделала селедочку, космический залом, обложила ее колечками лука, были на столе и маслята из грибов, ягод и сала из деревни от тетя тети Ариши. Так что мировая прошла чин чинарем. третейские судьи упились, а кизюги дядя Миша пожился домоход заложить, а у себя в комнате поставить буржуйку, и все исполнил. Баба Маня изрекла по этому поводу, отойти от зла и сотворишь благо. Я правда не понял, это по стремянку или про мировую.